Ой, вкусные, Всем привет, дорогие ну, друзья. Я, с вами Ссылание. И перед тем, как мы что начнем, происходит? вы должны поставить лайки и подписаться а, на мой лис, канал. Я вообще приучали то, что нельзя по столам ходить. Он Ты он свинот, он он тот... И нельзя лис. воровать а, всю он. еду, которую я накрыл на всех ребят. Вот, вот, я вот... Неужели я один Цезарь салат? Ты знаешь, сколько он стоит, этот салат? Этот Цезарь салат стоит как 6 моих всего. А мой дом, да, это все стоит? Почти. Нет. Как... Мой дом дороже стоит. Так. Да. Раз вы не, и е... не вот... я заберу да. Да. Держите, да, держите, да, я, я тут вас не угощаю, Цезарь, за тоже заберу Можно, пожалуйста, всё. просто вот тут ненормальные люди, но просто, ну, я не понимаю, их приуча? Да, можете идти, пожалуйста. Спасибо. Вот возьмите. Спасибо. Ты останешься лица с... без ужина. Он уже взял с... себе ужин. Не люблю хот Мне важный звоночек. Люблю. Важный... <сер> мне важный звоночек. Сейчас приду. Ой, важный звоночек. Ага, да, хорошо, хорошо. Да. Адриан, стой, Адриан. Сколько это все стоило? Секундочку, мне надо переодеться. Много. Оп. Ладно. ты правда думаешь 2 500 Может... так олег ты там где я подождите меня там секундочку не входить. Подождите. у меня маленькая у меня очень важное дело появилось, и не входить Ответ, если кто-то меня сказать, не зашел я себя. сейчас его припью Цезарь салат. Ну а, ладно. Он Ну пусть а он... пусть у него будет. Ну, ладно. Я и не бомжу, мне и так 7 миллионов, как бы. Работать надо. Жадность. Да. Мы вот работаем. Эти... Ночью, гулять, так, вс. Ой, я везущий. Я, мне, да, О, я, галатный. Я этот вы все. Мне? До свидания, я улетаю ага. на Майами. Хотелось бы. Где вы? Я Обойди. Не померите. У меня очень важное дело. Держи, Это Лесон Ирлам, мне верни, пожалуйста. Дай, дай, дай. Что? Дай, дай. Все, ты кажется дай уезжать номер. хотел. Все, кажется, да Ой, ты уезжать, всё. Что Какой талисман? Ты Фас, фас, фас. А вот и лиса. Молодец, Я же волшебник. На 105 уровней. Знаешь, что бывает с такими плохими лисами? Плащушку пальцев они испаряются. Так, Это была моя магия. Так. Магия. Пойдем на балконе поговорим. Пойдём на балконе поговорим. Не я магия, ладно, я магия. Орла, орла, орла всё, Прекрасные поездки. Прекрасные поездки. Все. Все. Дверь закрыта. Хорошие поездки, пока. Да, Ту-ту. Все, иди отсюда. Тебе он не зачем, у а. тебя есть другие. Иди, а он мне нужен. Все, давай, давай, давай, топай, топай отсюда. На... Знаешь, я повторяю, что случается с некультурными людьми. Вот буду, знаешь, не лезь сюда, не могу. Я он... еще вернусь, пока. Да, да, все, едь уже, Олик. Так, давайте послушаем новости. Новости, Нади Башмак. Героям так и не удалось вернуть всю шкатулку. Толизован мистера Бага утерян, и исправить ничего не получается. Надеюсь, они скоро найдут и дадут по жопе этому синему Адриану. Конец. С вами была Надя Башмак, идите нафиг. Я красный, я Без разницы, они заодно и синие, и красные, и все там. О, привет. Я узнал такое. Знаешь, что я узнал? Mm. Узна... знаешь, что я узнал? Что ты узнал? Адрианы с той большой круглой штуки ушли. Реально. Пошлите. Так, куда мы идем еще mm. раз? Полетели, ребята. В школу. Мы летим. На школу. Всех ждут там. Все, идем в, в школу. В идём. Мы все не удал... Нет, я Сам ты неудачник. И он, кстати, работает луч. Да. Что и разбился произошло? этот неудачник. Я, вы все уничтожили. неудачники! И, и все, мы... и сдох свалился. Так, Бау. А ну, восстановились. Меня значит. подождите. Подождите Проходите. меня. <крылья> меня почему-то крылья мои отказали. Ну, потому а что, что ты отказываешь что ты вообще знаешь кто моя мама она тиду мира вот она на тебя отказную написала и поэтому э, ну-ка не толкайтесь да не толкайтесь э! я сейчас упал, ну все ты упал уже раньше Нет! надо было думать раньше надо было думать а как мне туда к вам попасть? Я не знаю, как ты будешь попадать. А он не рабочий. Тихо, не, никто, не прыгаем, не проваливаемся. Красный, ну как ушли. Она не трогать. Там мне надо будет лифт потом домой. Так, а где этот балбес? Не знаю. Он пропал без вести. Да, голубой. А, ну-ка не тол. Так, за ним следом полетел. Эй, эффектный. Сюда иди. Чем он там мясом? Лови. Вот, ну Нет. Дай нас. Нет, нету торти. О, неужели эффектный нас спускается? О, спустился. Эффект. Да. Я пока летел сверху, нашел одно важное место. Очень важное. Так. Ладно. Вот, взял. Карта а, совета. Так, Но ну мы же спускаться не будем. Они же тоже, наверное, не прыгали. Идиот. Я чуть не, не будет, родил. Они же тоже не прыгали, наверное. Не прыгай. Они же не прыгали. У них тут какие-нибудь штучки. О, опа. Здесь оказывается лифт. Прыгнул. Ну, вниз уже, Короче. задрали. Сломай его нафиг, давай. Это, давай. Адриан. А... Я Адриан, мне надо улететь. А? Давай, пока, пока. Я мне нужно срочно лететь. Я... Ладно, нужно... я всё. Так, лей, так, ушли от этой лифта. Ещё уже... Сейчас. Вверх... Сейчас мальчик спустится. Ой. Так. Так, выходим. Ага. Куда голубь взял? Не да. да, знаю. так? Техника Пять, Ух. пять. А пять. Хочет конину. Пять. Координаты у нас шестьдесят два. Шестьдесят три. 63 63 63 63 63 63 63 64 тихо там кто-то тихо куда пошел они смотрят на друг друга они наверное любят так тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так я лягу. Давайте а, вы с одной стороны, тихо, я с другой. Тихо. Они да, походу слишком слепые, если нас не видят. А, тихо, там голубой дрян, вот он точно не слепой. Тихо, тут желтый прям на окна, перед окнами. Выруби этих быстрей. Вырубай давай. Так, с нашей так. стороны никого не... Так, желтый. Тихо, у меня ключ. Люди, у меня тихо, не выпадет. заходим. Сигнализация. Тут сигнализация. Так, зайдем через крышу. Давайте через крышу, через крышу. Через крышу. Где чел желтым? Я тут. Через Прыгай, давай. Так, разбираем. Ну все, голубой. На. Давайте разбирать с этими. Так, у нас есть чуть-чуть времени. Так, где чел шел там? Мы его вырубили. Вот он. Так, ты вот, чел маски, иди сюда. Челмаш, маски. А так, шел там. У меня больше нету. Так. Че тут какие-нибудь... Тут появились таблички. Я пока Лестница. Вверх не та, Лестница. Ой. Так. Ключи мои. Ну, ко... Ключи. Лестница. Ключи Ой, я мои. Ключ. Это мой ключ. Ага, я его я нашел книги, Лестница. Вниз. Ребят, я нашел какие-то две книги. Я какие две книги. Две книги и какую-то бумажку. Видимо, ей попу потеряли. Тут какие-то камни душ в сундуке. Аккуратно на сирену не наступите, сломайте вообще а, ее. А, а, мы Андриан. тут не сломаем. Не идите, Нет, не идите к ним. Не знаю, что за камни. Дайте мне, я чувствую в них потенциал, их надо сжечь, а то, а то все скажу. А я это это сопротивление. дайте сейчас этот камень, я отдам, дурак. У меня есть, конечно, прекрасная идея. Ой, отлично. Тихо. А так. Сирены больше нет, все. Отлично. Так, теперь ищем. Вроде бы он у тебя. Л у кого? У меня. У Филина. Что? лестница Что? вниз. Вот, лестница вот, лестница вниз. второй мой. сто раз, у тебя будет эта штука mm -hmm. это нормально. Лестница вниз, но тут вниз. ломаются, но чуть-чуть. Что Я где? Вот лестница вниз какая-то. Лестница вниз, вниз, но вниз, но тут пусто. Может в этой комнате подсказка? Может под теми лестницами, кстати, О. как раз-таки. Лестница вниз, может... Не, не может. Лестница? Да. Может, землю Нет, вниз тут вниз земля. земля ничего нету. Может, надо пост постучать по этой лестнице? Там же должен быть, типа, Может, я разрушил? просто использую катаклизм и разрушу все лестницы в этом доме? А тут что-то есть? Mm -hmm. Ну, mm -hmm. Так, А хотя, если это ты катаклизм сломаешь, то тогда я снял. Так, теперь нам надо пароль. Пароль мы не знаем. Но! Кто это открыл? Я подобрал. Какой пароль? 333. Как ты... Ой, тут книг. Я возьму эту книгу. Я нашел самую первую книгу. Она была в середине. Адриана очнулись. На. Лежать. Адриан, меня прием. Ты меня вообще Так, тихо, ты глухой. Ничего, че-че. В одной из книг написано Талисман. На. талисман. В одной написано: Президенты находятся. Загадка. Высок... Высоко темно и сбросить легко. Еще ну, еще 20 фильм. страниц. 20 страниц. На 20 написано: Я знаю, что вы нашли эту книжку. Этом... Рыжи, крыса может, да, Скинуть легко, но с эльфовой башни, конечно, ну, кстати, какой дурак залезет, чтобы его скинули оттуда легко. Не знаю, иди, Держи, я тут тоже книги нашел, только на втором Высоко, подожди. темно и сбросить легко. Темно, но на эльфовой башне свет. Хотя, если там зайти в какой-нибудь переулок, там будет темно. Такой... Высокое, темно и сбросить легко. А. Здесь не высоко. И сбросить нелегко. Давай книгу, что ты? Тут две это бумажка. А. Адриан Красный. Адриан, почему-то пишется неправильно. Печать. Где держит? Адриан красный есть, есть зеленого нету и скоро я стану радужным Адрианом. А бирюзового нету, белого нет, черного нет, серого нет и самый первый Адриан, который ага! слишком много у меня книг. И печать, где держат Эклипсу и ее прервать в темноте возродилась все книги надо проверить. Почему чай? Какой печай? чай? Сам Что ты печай. Сказал? А я, я сказал печать. Венец. Это ты глухой? Так, сваливаем печай. отсюда. Пока они тут воротрубки сваливаем, давайте отсюда. Что ты там еще сказал? Не понял. На почитай ты где? Ты что там говорит? А, тебе дали. Да я был слепой. Да, потому с... ну, что. думал, ты летаешь, слепой. Где же ты ее превратить в тьму. Что-то непонятного. Самое легкое, что тут написано. Ага, загадку отгадывай. Этот, мне пора. А куда? Загадку отгадывай. Высоко, лопает. темно и сбросить легко. Иди сюда. Вот гад. Вот, смотрите, высокое здание. Высоко, темно и сбросить легко. Ну да, здесь высоко. Тут темно и сбросить легко. Ну, зашел на крышу и сбросил и логика. Прекрасная не идея. Только мы, туда не зал... Только мы туда не залезем. Привет, Богдан. Ты где? Привет, Богдан. Так везда, ты же уехал? Ехал. Приехал уже, не видишь? Ну и приехал, приехал. Я за этим встану. А может быть, высоко легко и... не Это не легко, не это вон тут шар. Я может, хочу. там они появляются, они их туда переведут. Это слишком умно для них, но да. слишком магично для нас. Хочет да? угу, В канализации. Ну, высоко да. кинуть легко. Угу. Куда? Ну, да. В вот воду. Там, не, смотрите, там темно, оттуда высоко и скинуть слегка. Там наружу. светло, и куда ты их скинешь? Куда ты... можно, к примеру, скинуть яблочко. Серьезно? Где да. тут высоко? У меня бабушка спрыгает оттуда. Она с пятиэтажки прыгает, ну, паркур ну, занимается немного, А да. ты какой-то тут да. Ух. Да. У он а с, с этого. С той планеты с... Проверил, а, бабушка... а, а твоя бабушка. Откуда а. тебя проследит? Ты? А... Потому что Проверь. ему дал этот.. Нет, уже же реально, в принципе, высоко. Ну, на данный момент темно. Здесь никак не высоко. Там, а везде... Здесь, вот, это не маски, высоко, там не светло. Можешь мне дать браслет, Абар? Ой, там не темно. И... Не, не, в темно, не там, учится, браслет, что это мой браслет, да. А, не а не ну в планете темно, и там высоко. И... Давай сюда браслет. легко. А. Стой. Стой. Ага, я пойду, проверю. Да иди сюда. Это ты кому стоишь? Тебе. Ко иди мне. Планету, может, там а, где? Я Но не верю то, что, что, что, мы что, мы что мы ты можем? настоящий. Вдруг ты, ты синий, адрянг, или красный, который превратился. Почему мы я должны я тебе верить? Просто, а Настоящий, криптон? может, Олег уехал? А, а ты? Нет, нет, нет. Олег так быстро приехал, куда он там? В Нью-Йорк или куда он поехал? И так быстро он приехал. Хм. Не знаю, как его. Я знаю. Он мог если дать у браслет. Он... Ненастоящий. Нет, если у это фейк это силы. Находится... Все понятно. Что? Ничего. Это фейк у силы у него... и не настоящий а для... браслет. А можно я у него вопрос задам? Нет. ну когда дай мне примерить. Я посмотрю, настоящий он или нет. Я не верю. Давай. Я... я знаю, как зовут сестра Юрчика. Нет у него. Аля Кузлякина. Кто такая Конечно, Юрчика, я. сестра? Кто такой Юрчик? О, -о, -о точно уже не Олег. Это, это не Олег. Это не Олег уже Ради... все. Давай. Тали... А, Давай. Что, что, что, что, Давай. Вот дай амулет. Я проверю, настоящий он или нет. Настоящий, а, давай. А я синий отряд. Ага, Скажи, конечно, если, я с ними все время, все время, был и Скажи, если Давай. Если закрыть, ну, короче, понятно. Нет, ты мне. Даводишь. Это не этот браслет, вот этот на тебе, который. Это... Нет, вон я у этого чела маски забрал его. О -о -о. Чел маски подтвердит то, что я у него взял его. Так браслет отдал быстро. Да. Кто забрал? Ты вот этот мне дай, который летает. Ты слепой, я вот этот вот чел мне браслет дал его. А вдруг? Я понял, я понял, что ты хочешь, я понял, хитрожоп ты какой. Ты забрал тебя браслет, чтобы на ладу полететь. Нет. Ты тупой. Что ты такой тупой Бисишь меня, а? Почему ты вот мне сразу не отдал, скотина такая? Я специально я думал, сейчас я обману Я не хозяин, ясно? Нет, не не избить его на нельзя. Я его У -у -у. Да. Пас его, пас. Ты пас, Ты пас всем. А, а, Отгрызить его. Только достать... вы хотите я могу заставить всех вас лететь. Нет, попробуйте, я убью. Я тебе сейчас так полетаю. Зря ты это хочешь? Ну, буквально пару я могу для вас Гравитация. Так, все. Не используй вот эту свою голове. с это... <связь> так, я сейчас посмотрим, как он упадет эпично. Да. Да. Как бы, долетался пацанёнок. А, да. Я да. тебе браслет сейчас <связь> отдать. Ты он уже у меня. А? <связь> а, а, смотри. А ты, боже, то я... А я зря я отлетаю. А вот сейчас он спадет, А ты приземлись. А, ну а я сейчас сам... только долечу. Сделаю, чтобы я летал, но только не так высоко и не так долго. Обойдешься. Все. Сейчас я, мы я вам поможем. Летаю. А я все равно летать могу. Даже приземлиться. А Потому я могу взорвать эту планету. Это самое умное решение. На. Это же прекрасно. Мы взорвем это и все. И они все поймут. И они все поймут. Ну тут нету. Тут вроде высоко. Высоко темно и пусто. Ой. Ничего нету. А, ну, она же тут светлая, а внутри ну, она темная. Но оттуда сбросить нелегко. Ну, значит, все. Значит, спускаемся вниз. Я вниз. И взлетем. Так, высоко темно сбросить Ладно, все. Пойдемте домой, потом завтра разберемся так мне а мне надо... подожди мне надо как-то снять <связываю> так мне надо снять этот вот это вот вот это вот ладно пофиг все я пшел тут у а, встретимся дома <связываю> Нет, не так. Ты так, где там? <звучит> где этот? Балбес. Нет, ты что, совсем? <связь> <связь> где этот Левитату? Я на тебя на крыше. А, Левитату. Я тебе щас лицо разорву. На. На браслет, один, Нет, а я этот и себе заберут. что? Я сейчас тебе лицо сгрызу. Ладно, на. На вот браслет. А, обманул. Ой, я разбился. Обманул. Ладно, на браслет. Да на, и на, иди уже. На браслет. Не бей его. Какая? Сейчас все, короче, я от всех буду сейчас вас избавляться. Нет, стой, не сюда, тебя. Сейчас я вас всех, сейчас я левитатор такой вам левитат, с тебе. Вы сейчас все будете как Юрчик летать. Кто такой Юрчик? А меня за что? Меня за что? этот бот тупой, блин. Все, вы напросились, пора вам полетать очень высоко. может не надо, Петру потом Олег. Все сделали прекрасного полета. Ооо. Я тоже налетался. Раз лет, меня сейчас не вернет, я опять отправлю в космос. Ну отправь, давай. Не надо. Я буду а за тебя домой страдать? страдать. И, и ты нормально. тоже пострадал как бы. А Нет. мне хорошо. Я зайду в астральное зверение и все. Поеду... Ладно, все, а я тебе отдам браслет. Ты где? А Иди сюда, а где а ты? Ну и прекрасно. Так, ты тоже браслета давай Олегу. Все, я собираю сбор на мои Иди сюда. Нет, не мне ему сдавай. Я уже все отдал. Вот тебе браслет Маджести. Это браслет этого, а это Маджести. Я уже все отдал. Мне ничего не радует. меня ничего не я не, не я, я же не хотела ревитировать. Покушайте яблочки, ребята. Не под ладно, ладно, Нет. на браслет, на, иди сюда. Под балкон, и когда он... Снимаю браслет. Он... На браслет. Под балкон, под ладно, все, на. Честное слово. Честное слово. Yeah. Честное слово, на. На. Ты нурва ла на браслет уже. все вот он, он. меня а это дверь ну, это да. а где Маджести? а я не скажу она у меня она у тебя потому что ты скотина и такая, и такая. я знаю а сейчас всех вас я вон там есть клетка я увидел хотите их туда в гости не надо я люблю когда меня боятся. а я люблю тебе по голове дать все пошлите кто еще меня сейчас намечно меня поставит? Опять они взлетят в космос но уже надолго. Так. Все, я буду спать не при открытом воздухе. Попробуй меня отправь, следом полетишь. Мам.